Здравствуйте! Перед Вами пчак Черный рог А теперь немного истории Узбекистан издавно славится своим искусством изготовления ножей так как мастера из поколения в поколение передают накопленный опыт своим ученикам и из-за этого качество и вид только улучшаются Данный пчак имеет острое лезвие из черной стали и удобную рукоять из черного рога, но Несмотря на этот дуэт черного, на вашей кухне будет царить лишь радость, ведь готовка с таким помощником перейдет настоящее удовольствие, ведь трудностей возникать не будет.